Yo, Jace Oh yeah, oh yeah Say something to her I'll let her I got one question Feeling my way through the darkness это горка, по-вашему, называется. Вот я забралась на неё. Я тут. А теперь селфи с горки. Короче, мы захотели писать и пошли искать туалет. Да. Завтра я сделаю видео под мои подарки на день рождения. И там проехал мальчик на велике. Ну блин, я не смогу отредактировать этот, заткнись, радио. Короче, если вам интересно, чем закончилась мо дня уха. Оно закончилось. Вот этим. Самое страшное место. Это прям челлендж какой-то. Надо закончилось мое видео. Всем пока.